Привет, любители психологии. Добро пожаловать в новое видео. Большое вам спасибо за то, что вы здесь. С вашей помощью и поддержкой мы сможем добиться успеха в нашей миссии по повышению доступности психологии для всех. А теперь давайте продолжим. У вас есть проблемы с эмоциональной силой. Вы не уверены, сильны ли вы эмоционально? Если так, то это совершенно понятно и нормально. Обладание эмоциональной силой сильно отличается от обладания физической силой. Ваша эмоциональная сила исходит от внутренней работы над собой, и из-за этого может быть трудно понять, каков ваш уровень эмоциональной силы. Чтобы помочь вам в этом, вот 10 признаков того, что вы эмоционально сильны. Во-первых, вы выражаете свои эмоции хорошим и здоровым способом. Эмоции – это важные признаки более глубоких потребностей, и они существуют для того, чтобы предупредить вас, если что-то не так. Сдерживание своих эмоций делает вас менее отзывчивым к вашим собственным потребностям, и вы также можете в конечном итоге выпустить их все сразу на ничего не подозревающего друга. Хотя наше общество действительно клеймит некоторые эмоции, они здоровы и нормальны, возможность свободно выражать себя в окружении людей, которым вы доверяете, это хороший признак эмоциональной силы. Во-вторых, ты не даешь волю своим эмоциям. Когда вы эмоционально сильны, вы, как правило, хорошо контролируете свои первоначальные реакции и эмоции. Например, вы можете разозлиться, услышав неприятные новости. Но вы не позволите своему гневу заставить вас сказать или сделать что-то, о чем вы могли бы пожалеть. Контролировать свои более инстинктивные реакции может быть трудно, так как для этого требуется много самоконтроля. Но это очень важная часть эмоциональной силы. В-третьих, вы доверяете себе. Верите ли вы в себя? Верите ли вы в свои собственные способности и в свой ум? Трудно верить в себя. Иметь уверенность в том, что вы можете делать то, что хотите, и преследовать свои личные цели, не заботясь о том, что о вас думают другие, это то, что может быть трудно, но это возможно. Нет причин корить себя, если ты еще не пришел к этому. Чтобы быть уверенным в себе, требуется много эмоциональных сил. Так что пока ты пытаешься, ты делаешь отличную работу. В-четвертых, вы осознаете свои слабости и открыты для получения помощи. У всех нас есть свои сильные и слабые стороны, и это нормально, никто не совершенен. Мы все хотим быть безупречными и гармонично строить свою жизнь, но реальный мир устроен иначе. Просьба о помощи не делает вас слабым или обузой. Это означает, что у вас есть силы признать, что вы нуждаетесь в помощи и хотите учиться на своих ошибках. Принятие и любовь к себе, а также признание, когда вам нужна помощь, это верный признак эмоциональной силы. В-пятых, вы открыты для обратной связи от других. Вы когда-нибудь так гордились чем-то, что не хотели слышать ни одного негативного комментария по этому поводу? У всех нас есть вещи, от которых мы не хотим слышать критику. Однако, большая часть эмоциональной силы заключается в получении обратной связи и честных мыслей о других людей, которые заботятся о нас, независимо от того, согласны вы с этим отзывом или нет. Растраиваться по этому поводу, скорее всего, не стоит. Каждый имеет право на собственное мнение. Чтобы применить это на практике, вы должны быть сильным. Постарайтесь помнить, что критика не умаляет ценности вашей тяжелой работы или вашего проекта. В-шестых, вы знаете, когда и как извиниться. Кому-нибудь извинения когда-нибудь казались бесконечным списком оправданий. Признать свою вину – одна из самых трудных вещей, которую нужно сделать – в конце концов, кто хочет быть неправым, хотя это может быть неприятно, принятие ваших поступков и извинения за то, что мы совершаем ошибки, это испытание, через которое должен пройти каждый. Признание того, что вы совершили ошибку и извинение за это, это огромный признак эмоциональной силы и зрелости. Знание того, когда и как извиниться, также помогает вам строить прочные, длительные отношения с другими людьми, потому что это дает шанс на прощение и последующий рост в этих отношениях. В седьмых, ты стараешься заботиться о себе и совершенствоваться. Всегда ли забота о себе и совершенствование находятся в глубине вашего сознания? Не кажется ли вам, что их слишком часто оттесняют в сторону, когда у вас есть миллион других дел? Требуется много внимания и дисциплины, чтобы убедиться, что вы должным образом заботитесь о себе и удовлетворяете свои личные эмоциональные потребности. Может быть трудно применить это на практике, но до тех пор, пока вы продолжаете пытаться и находите время, чтобы выкроить его для себя, у вас все отлично получается. Восьмой признак – вы добрый и чуткий человек. В том мире, в котором мы живем, может быть легко потерять мотивацию быть добрым к другим. Иногда кажется, что люди к вам добры только тогда, когда хотят чего-то взамен. Однако, как бы ни было заманчиво сдаться, в большинстве случаев это, вероятно, не так. В то время как есть несколько таких людей, многие люди не такие. Эмоционально сильные люди не позволяют паре плохих яблок испортить всех других удивительных людей, которых им еще предстоит встретить. Девятый признак – ты открыт для новых вещей. Большинство людей часто хотят придерживаться того, в чем они хороши. В конце концов, то, в чем вы хороши, приносит вам удовлетворение и заставляет вас чувствовать себя хорошо. Но попробуйте что-то новое и осваивайте новые навыки. Это тоже хорошо для вас и может привести к открытию новых увлечений, о которых вы, возможно, даже не думали раньше. Однако, как и во всем в жизни, существует вероятность неудачи. Быть эмоционально сильным означает, что вы признаете и принимаете возможность неудачи, не позволяя ей помешать вам попробовать что-то новое. Десятый признак – ты настойчив и рассматриваешь все варианты. Принимая решение, может быть легко зациклиться на каком-либо варианте, не учитывая всех фактов. Например, вы можете позволить одному аспекту выбора, такому как отдельный человек или материальный предмет иметь слишком большой вес. Может быть заманчиво сделать это, так как это снимает стресс при принятии выбора, но всегда лучше рассмотреть все варианты. Вы можете упустить что-то из виду и позже пожалеть о своем решении, если вы этого не сделаете. Хотя это усложнит ваше решение и займет больше времени, это лучший способ сделать трудный выбор. Поэтому в следующий раз, когда вы будете принимать решение о чем-то важном, постарайтесь быть эмоционально сильным и рассмотрите все варианты. Для развития эмоциональной силы требуется время и энергия. Пока вы продолжаете пытаться и предпринимаете шаги, которые вам нужно предпринять, вы движетесь в правильном направлении. Как вы думаете, вы эмоционально сильны? Каковы ваши самые сильные или самые слабые стороны? Как вы думаете, какими способами вы можете сделать все возможное, чтобы стать эмоционально сильнее?